Поддавшись твоим ветрам, залетаю в окна златоглавых храмов, а после теряюсь в лабиринтах твоих окопов, гротов и подземелье. Мой Крым, пришло твое время, слышишь? Расправь свои легкие и вдохни этот долгожданный воздух твоей свободы.